У него была идея, вроде идеи вирусолога. Знаешь, он искренне верил, что можно излечить расизм и ненависть в буквальном смысле. Излечить, говоря музыку и любовь окружающим людям. Он должен был выступать на митинге в защиту мира. Но пришел человек кого его дому и ранил его. А два дня спустя он вышел на сцену кто-то спросил его, зачем? Он сказал, безумцы, пытающиеся сделать наш мир хуже, никогда не отдыхают. Осветите тьму, сказал.